друзья, всем привет! я нахожусь в городе Волжске, приехал к другу, значит он тут построил дом себе, он сам пенсионер, мы много лет работали вместе и много лет катались на сноуборде. кому интересно, у меня есть плейлисты на моем канале, где можете посмотреть, как мы катались в Шерегеше. я приехал к нему в гости чисто на рыбалку, здесь до Волги буквально ну 150-200 метров сам он отсюда родом Брат у него тоже тут рыбачит Отсюда вот мы с его братом И поедем на рыбалку Это лицевая часть дома Входная парадная дверь Подход парадный значит Здесь ботанический сад Машина, гараж В гараже у меня стоит Моя машина Загнали вот. Очень красивый Кирпич очень красивый рисунок сделан. Мне вот понравился забор. Кстати, необычный забор. Сейчас покажу. С одной стороны, когда смотришь, как бы видно вот просвет. Вот, за за счет этого продувается сам двор. Вот, ну вот основной забор. и автоматические ворота ну, задний двор здесь задняя терраса вот такая терраса офигенная баня вот такая вот теплица своя мангальная зона зона отдыха классно вообще вот, сам хозяин бани все сейчас иду Иду готовиться к баням. У нас, кстати, сегодня баня будет. Ну, сейчас как баня выглядит. Вот так. Банный кубрик, так скажем, отдыха... для отдыхающих. Вот он убирает. А, вы, вы. Сколько литров? 100. Сто литров? Вот такая печка. Здесь прикол, короче, у печки есть вот так вот двигаешь. здесь есть отверстие. Как эти отверстия называются, Андрюха? Тройка. Тройка? Нет, отверстия вот эти. Просто Это... отверстия Для быстрого разогрева. А, да, для быстрого. То есть я таких печек не видел. Такие печки. Они все устанавливают, все вот из камня сделано, вот стенка также из такого же камня сделана. Наверху медведь. Как, как ты говорил, единая Россия, да? Медведь единой России прилеплен. Дверь по заказу. Вот такая дверь. Охраняет баню. Да, медвежонок, медведь. Еще прикол, короче, выключатели про под ретро FM <laughs> сделаны керамические, керамические Фасловые. такие вот и провода так сделаны классно, интересно, конечно. Вот развязка вся, проводка. Все ну, пошло, под... Пошло, под один лад, Вот такая печка. Все, погнали. Сейчас подожди. Ну, вообще классно видно И ж тяга пошла как сразу ну. Шумит А че еще на пенсии надо? Баня да дом Все больше ничего не надо Все в ожидании такси Еще пять минут и вперед Самое главное рыбаку Которые все рыбные места знают Все прибыли на лодочную станцию вот такая лодочная станция. О! Серега Андрюха, Андрюхин брат. Вот ну, такая небольшая лодочка Сейчас попрем Ямаха пятнашка а что, надень что ли? Давай к старшему брату не учи блять как одеваться 30 лет сургут нифига себе отхерачил Копеечка блять Блять сургут кого посрали Нашли себе больную пасту Ну да да и тут нырять рядом ну, он видишь застелил, потому что устал видимо отмывать Я да, прям хороший катеркин, 150 да, вообще народ не стесняется не прибедняется вот такой воблер мне дали цуёки Что, я Гл глубину делает э, достигать до 9 метров надо 40 метров отмотать Ээ. А мне так же примерно. Все, нормально. Вот так вот спиннинг, как нас Серега научил, вернее, меня с Андрюхой. На перелом вот, спининг ставишь и следишь за поклевкой. Шлюпка современная, спасательная. Подводная какая. Она, закрытая, она она Нет, она закрытая на всех кораблях такая, на маске. Друзья, здесь такая обстановка на Волге, у местных в городе Волжске, что вот, допустим, холм, да, вот на этой стороне дома не строят, а строят, допустим, на противоположной. И у всех свои места, у всех свои, свои частные территории, таблички вывешенные. Там более уже более-менее возвышенное место, и чтобы вода не подымалась, дома не затапливала, выбирать себе место строить себе свои домики эти домики уже с 90-х годов это все уже, все свое частная территория все свое как застроено вот И с 90-х годов рыбу ловят сейчас конечно не так рыба ловится допустим, потому что очень много много построено ГЭСов течение не такое как раньше было обычно вот на глубине на течение. Всегда ловилось очень много рыбы. И стрелятка, и осетра, и щупка, ухо Ну, короче, здесь все. И лещи, хорошие экземпляры бывают, попадаются. Сергей рассказал немножко про историю, про свою из 90-х годов, как они тут рыбачили. Конечно, было интересно. Всего, конечно, не рассказать. Ну, пока что у нас еще не было поклевки, нет. Но ждем, ждем своей рыбы. Надеюсь, мы сегодня что хоть что-то, хоть какую-то поклевку увидим. Всё, я закрыл да. у нас также поклевок нету но мы ищем ищем свою надежду на поклевку хотя бы или судака Здесь или еще щу, или да, щуку поднять подожди подожди непонятно ну не дергает пока не дергает да Непонятно, может быть судак, может, не знаю. Обычно судак есть, не как как, как рук, да, так, да, думаю, крути, крути, крути, если как тряпка, Нет, не Непонятно, чувству... Нет, скорее всего, нету. нету. Скорее всего, не знаю точно. Скорее всего, воблер. Может есть, может не знаю, сейчас посмотрим. Угу. О, О! О, Андрюха, О! молодец, блядь! О! Наливай, блядь! О! Нет, Лереша, ты крупный. Ты ухти, убери, блядь! Вот два так. пальца просто вот так. Выпускаем. Андрюха, ская. Да, скажи, расти, расти, блядь. Что-то есть. Мелочевка походу. Что-то легко идет, слышь, даже этот воблер не сопротивляется. Скорее всего. Можешь окунь. Ну что-то есть, есть. Небольшое. Да, да, есть. Дергается, дергается. Есть, есть. О, О сюда, блядь. О, это покрупнее. Андрюха. О, ну, такой нормальный. Надо было сразу сюда ехать. Да, да мне кажется, Серега нам рыбные места ни хера не показывает. Не, ну такой-то... такое то блядь, бля, одни. Такой-то на копчении, на жареху-то само то. Трань не Есть? Есть! Есть, есть, есть. Есть! Ух ты, бля. Держи. Так, Это уже щуку, блядь. не подмотну я буду держать так щуку у тебя да здесь есть щука да да, Готов. Вот, натяжкой, да. О, да <свист> щука щука щука О, хорошая, блядь! Ух ты, Я прицел. цепила, прикинь! О, вот эта щука! Держи крепче! таких больше не купишь вот и дал мне еще вот такой волга ну как ну, дает цвет очень хороший обоих вот хал. они 8 метровые вот в основном вот на такие вот на троллинге ловят здесь на волге Будем он последний заход делать. Последний троллинг. Может, что-нибудь попадется последний напоследок. Еще, еще одна поглевка у Андрюхи. Андрюха сегодня лидирует. Берите пример с меня. Лидирует, лидирует сегодня, Андрюха. Давай, давай, Андрюха, только не, не теряй. А ну, у ты тебя ты этот, э, надо было закрутить. не, не, не все, крути. Вот. Она, вот. Все. Ох. Ух ты! Вот, подводи, подводи, все, есть. есть. хороший, блядь! О. Какой я молодец! <связь> Северяне рулят, блядь! <связь> Рыбалка, в принципе, удалась! Э -э спасибо! Сереге, нашему гиду, а, спасибо Андрюхи за то, что... А -то не за что. Вообще. Ну как за не за что. Спасибо вот Андрюхи вообще. Да прям... то О... только Давай. за гостеприимство. Да, да, чисто за гостеприимство вообще. Больше не за что. Классно вообще. Я провел э, в Волжске целую неделю. Э, съездили на рыбалочку. Показали мне город, показали, как люди живут. Ну все, друзья, оставляйте комментарии, кому было интересно. Всем счастливо, всем пока, до следующей рыбалки. Хоп! Ушел! Погнали! Ну все, Серега, спасибо тебе за экскурсию, за, за рыбалку, за компанию. Классно было все, вообще супер.